И всем привет, друзья, с вами становится Маджикейсин, и к вашему вниманию я хочу предоставить очень прикольный сегодня под названием Hard World. На серии пока что 80 слотов. Um, онлайн пока что с игроками по до 40, но сейчас пока что 38. Никаких дюпов нету. На... на серии есть только пока что 6 вапов. Это магазин, раздача, парку, ПВП, эм, арена и качалка на... Ну, и качалка, где вы можете себе опыта нафармить. На сервере имеются, э, сейчас даже, прыг... вот столько китов. Кит э, ППшника, Еда, Шахтер, набор Шахтера, э, набор Строителя, набор Новичка и набор Випа. Каждый из них, э, набор, каждый из них, как бы, по-своему, по-моему, уникальный там. Да. Набор ПВП это ну, набор пвпишника, это вам отдается алмазка и там меч. Но у меня сейчас другой меч. Также на этом сервере я играю донки часто, потому что мне очень нравится, он здесь без дюпов. Так что, да. IP сервер будет также сейчас в описании и прямо сейчас в аннотации на экране вашем. Да. Также я сейчас телепортный с дымой телепортнуть домой, так, окей, так, сейчас надо будет начать запись. Вольно, что сказать? Стоп. Ой, точно уже начал. Так, ладно, это э, сейчас я вам покажу как бы свои координаты, вот они. Э, я как бы вас приглашаю в свой дом, ну, точнее к дому. Я пришлась... В... не, я как бы далеко спавно долго, как бы очень долго шел и при этом там все равно как бы был приват какой-то. Я не смог, как бы, очень далеко уйти. Я, как бы, вас приглашаю к своему дому, и также, если, например, вы пойдете по вот этим координатам, которые светите сейчас в... Эм, ну, слева высветятся там посерединке, то я, во, я вас приму в клан, ну, который я тоже недавно создавал, пока что здесь только я мой, ну, и мои два друга. Я вас приглашаю в клан там, если вы мне там как-нибудь поможете, там, например, дадите меч какой-нибудь тоже, то у меня ресурсов не так мало, тут только это я просто поставил сундуки, и у меня их... ладно, не в суть. Я вас приглашаю на этот сервер, приходите ко мне к дом, я вас приму в клан, там, может быть, может быть, кто-то счастливцы, я его, как бы, привлечу к себе домой. Так, нет, мне в скайп пишут. Нет, я извиняюсь, долбаный скайп. Ладно, всем удачи, всем до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на этот сервис. Сервер очень прикольный, без лагов администрация отзывчивая. Но есть иногда случаи, когда администрация, например, занята, а вы как бы администратором пишете. Они тогда в этот случай не смогут ответить. Потому что, например, если они заняты, то они как бы вообще ни на что не отвлекаются, потому что администрация серьезная. да. Ну, ладно, всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.